И в душе, и в долине прохлада, Синий сумрак, как стадо овец, За калиткой сада Прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бережливо Так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветка мила, Опрокинуться в розовый свод хорошо в насток улыбаюсь мордой месяца сено желать где ты где моя тихая радость все любя ничего не желать